и зрители, рад приветствовать вас в этот день, день, когда, ну, точнее, если брать уж, по той истории, которую мы, в общем-то, проповедуем и которой придерживаемся, то, скорее, со вчерашним днем, днем когда, в общем-то, была подписана капитуляция гитлеровской Германии. И этот день действительно для нас важный, а вопрос, как его празднуют в некоторых странах, то тут уже абсолютно это о другом, о том, о чем бы не хотелось сегодня говорить, потому что память погибла с ним, а вот победобесия нет. Хорошо, на самом деле у нас сегодня с коллегой Игорем Туфельдом разговор не о 9 и даже не о 8 мая, и не о параде, который где-то там устраивают, и вот. Я думаю, что мы сегодня будем говорить на темы, которые наши, сегодняшние, американские. Игорь, привет, и да. Добрый, добрый день. Добрый день. А, на самом деле, да, конечно, мы будем говорить на темы американские, потому что их, как всегда, много. Тем более сейчас, в преддверии ноябрьских выборов, уже начинается массированная атака на бывшего президента а, и, соответственно, на республиканскую партию. Как говорили в свое время в России, мы говорим «партия», подразумеваем сами знаете кого. Здесь, в принципе, происходят похожие очень вещи. И нам только остается догадываться о том, что на самом деле не так уж и сложно, и э, говорить, что это эти вещи, которые можно было предсказать, предугадать. Но, собственно говоря, почему они происходят, это тоже довольно интересный вопрос. Потому что э, демократическая партия находится в панике. А, они понимают, что если э, они не сделают то, что они делают в ноябре 2020 -го года, их ждет э, сокрушительное поражение. И, в общем-то, все идет к этому, поэтому они используют все возможности, которые у них есть и которых у них нету, для того, чтобы создать ситуацию, в которой они все-таки каким-то образом, чудом победят. Но я думаю, что в этот раз их не спасет ни чудо, ни чудеса, ни мошенничество, ни фальсификация. Ни бог, ни царь, ни герой. Игорь, смотри, ты говоришь, они в панике. Ну, вот, во-первых, а, в чем выражается эта паника? А во-вторых, а, не уверен ли ты в том, что тот же Марик Цукерберг еще полмиллиарда не выделит на правильные подсчеты? Ну, может, и Цукерберг выделить, может, выделить и а бывший мэр Нью-Йорка Блумберг, который уже это пытался сделать, и не пытался, а сделал это во Флориде. Но, как мы видим, это ничего, ничему ему не помогло. Во так Флориде? Что... Да, но в других местах. И о них мы сейчас поговорим с тобой. Да, вот, мы поговорим то, сейчас то, с тобой об этом. Да, да ну, ты, ты готовил, и... я знаю эту тему, поэтому я тебя именно на нее хочу направить. В первую очередь у Трампа, его... Поместье состоялся показ, так да верно показ Десоз. фильма а, режиссера Дэниша Де Созы, который, собственно говоря, делал, в общем, в начале такие довольно странные заявления о том, что типа министра юстиции генерального прокурора прошлого Уильям Абар, который говорил о том, что он, конечно, знает, видит, что очевидно, что были фальсификации, но эти фальсификации недостаточно для того, чтобы изменить результаты выборов. И вот сейчас именно Де Соза установил, благодаря там большой команде, людям, которые ему помогали, и снял фильм о фальсификациях на выборах. А в результате он полностью изменил свое мнение, потому что он занимался, в общем-то, довольно серьезным расследованием. Ну, естественно, не один, а при помощи многих своих соратников, коллег и помощников, которые собрали материал, подтверждающий и доказывающий о том, что минимальное количество. Голосов, которые были подтасованы и добавлены, составляют приблизительно 400 тысяч избирательных голосов, которые были отправлены президенту нынешнему, Байдену, можно даже сказать, не совсем законно избранному. Но так или иначе, в этом фильме показаны довольно интересные моменты, эпизоды того, что каким образом все это происходило. И самое интересное, что ему даже удалось вычислить определенную статистику, воспроизвести статистику всего этого мошенничества. Прежде всего, речь идет о пяти штатах, именно тех вот пограничных штатах, которые, в принципе, должен был выиграть Трамп, и выиграл в них, если мы говорим о фильме. И о доказательствах, которые мы видим. Это Пенсильвания, это Аризона, это Висконсин, это Джорджия и это Мичиган. Причем было показано в фильме и доказано Десозе то, что в мошенничестве участвовали так называемые мулы. Мулы – это термин, который используется при перевозке наркотиков и при перевозке живого товара, то есть там, женщин, которых заставляют заниматься проституцией и сексуальным рабством. То есть это посредники, которые получают, допустим, наркотики или живой товар у дельцов и перевозят его через границу или там из города в город, и таким образом передают их тому, кто должен в дальнейшем это распространять. Так вот эти а, мулы-перевозчики, а, приблизительно 2000 человек были задействованы, каждый из них а, а, участвовал в среднем в 40 таких а, мероприятиях, и каждое мероприятие заканчивалось тем, что в ящики почтовые ящики для избирателей, которые были поставлены в этих штатах, и особенно вот в этих округах, прежде всего речь идет о, о округе Мерикопа в штате Аризона, было использовано по 5 бюллетеней за одну выходку. То есть 2000 умножить на 40 умножить на 5 – Опять же, это средний результат, возможно, это чуть-чуть меньше, чуть больше. Но в любом случае это не меняет сути дела. Все дело в том, что сейчас я, у меня даже записаны эти точные данные, и я хочу их зачитать. Значит, в штате Аризона... Трамп проиграл с разницей 11 тысяч голосов. В штате Джорджия 12 тысяч голосов, в Висконсине 21 тысяча, в Пенсильвании 82 и в Мичигане 155. Но в отношении, если мы сложим все это, то мы увидим, что цифра получается суммарная, цифра получается значительно меньше 400 тысяч. Но самое интересное, что вот в штате Пенсильвания, где разница такая, в общем-то, по сравнению с другими, более значительная, хотя на самом деле тоже не такая уж и большая, если говорить о процентном голосовании и о разнице в других штатах, то здесь я просто хочу напомнить, нашим слушателям о том, что именно в Пенсильвании, где-то в районе 11 часов вечера, Трамп лидировал с отрывом где-то 800-900 тысяч голосов. И вдруг возник совершенно непредсказуемый перерыв. Люди стали, перестали подсчитывать голоса, а причина была очень какая-то странная. Закончились чернила в принтерах. Я не совсем понимаю, какое отношение принтеры имеют к отсчету голосов. Может быть, только для того, чтобы напечатать новые бюллетени, которые действительно могли кончиться, если надо было печатать около миллиона этих бюллетеней. Ну, собственно говоря, 800-900 тысяч в пользу Трампа, значит, нужно напечатать 900 тысяч в пользу Байдена, плюс еще 82 тысячи, благодаря которым он и победил в этом штате. Но совершенно непонятная и фантастическая история. Никто, включая генерального прокурора и министра юстиции Бара, не обратили на этот казус особого внимания. Но, тем не менее, сейчас мы знаем, что это произошло. Причем, на самом деле... А вся эта паника, которая возникает, причем абсолютно закономерная и заслуженная в рядах демократической партии, связана еще и с тем, что а, есть факты, которые они просто не могут скрыть. Это потрясающая инфляция, как сегодня заявили в новостях, причем а, не, не в тех новостях, в которых хвалят Трампа, а наоборот. Там, где постоянно критикуют республиканскую партию и Трампа, которого даже некоторые каналы вообще не называют по имени, а говорят, вы знаете, кто это, you know who. А, такое вот пренебрежительно какое-то совершенно, я бы даже сказал, такое отношение как к какому-то пигмею. Знаешь, то есть вот хотят показать э, брезгливая даже, брезгливость какая-то. Хотя они, они даже не понимают, что на самом деле они возмеивают же самих себя. Но дело не в этом. А, вот э, последнее заявление в отношении инфляции, что самая высокая инфляция за последние 40 лет. А, в общем, а, биржа начинает падать, а, все идет к рецессии, а, процент федерального бюджета подняли на полпроцента, что, собственно говоря, и привело к этим потрясениям на бирже сегодня. Кроме этого, рейтинг самого президента падает. Ну и, конечно, самое чувствительное, что, в общем-то, наверное, для многих американцев является одним из самых главных показателей инфляции, это цены на бензин. Причем чем сегодня сказали, что цены на дизель по сравнению даже с ноябрем прошлого года выросли практически, не практически, а больше, чем в два раза. То есть поднялись на 200%. Ситуация действительно катастрофическая для Демократической партии, да и, собственно говоря, для страны тоже. Причем все эти вещи постоянно муссируются, я не говорю там о каналах Fox где об этом уже говорят просто без остановки, хотя в свое время они немножко так полевели, но сейчас, видимо, возвращаются на свои русло. Но уже и левые каналы не могут скрывать эту информацию. И вот, естественно, они пытаются любыми правдами и неправдами опорочить бывшего президента и всю республиканскую партию. И естественно, что в этой ситуации... У них работает такой довольно примитивный, я бы сказал, метод, когда они приглашают на интервью людей, которые так или иначе были обижены президентом Трампом, по их мнению. То есть уволены. Почему-то, вот я даже удивляюсь, почему на экранах телевизора я не видел первого госсекретаря, Тилерсона, который, в общем-то, в самом начале довольно резко говорил о Трампе, но сейчас почему-то он исчез. Я не вижу также первого министра обороны Мэттиса, который тоже хранит молчание. Но вот зато вчера на канале CBS выступал последний министр обороны Эшель который вообще просто, так сказать, озадачил, по даже своих интервьюеров и уж сообщил такие сенсационные данные о Трампе, которые, в общем-то, мне кажется, надо было все таки как-то подкорректировать, потому что, ну уж как-то мало-мало верится в то, что это правда. Конкретно он заявил о том, что Трамп собирался обстрелять ракетами и уничтожить мексиканские картели, наркокартели. И также планировал вторжение в Венесуэлу и Иран. Окей. Okay. Игорь, смотри, ты, ты немножко уже перешел от фильма, я хотел просто вернуться и задать один вопрос. На самом деле адресую наших слушателей и читателей, в том числе, к одной публикации мы ее делали 24 апреля у себя в «Континенте», где рассказывали немножко о предысторию этого фильма. Там, в частности, упоминается такая группа труд the void». И там э, есть такой Грег Филлипс, который собрал громадное количество вот этих всех э, видеоматериалов и так далее. то что, на, на чьей основе, собственно, Динеш сделал свой фильм, ты этот, понимаешь? И вот интересная вещь. Ведь это не домысел какой-то, а это некий факт. Это съемка, так? Это не просто некий факт. Это не заинтересовало это... ни один из мейнстрим-каналов. Вот что ты скажешь на сей счет? Ну Меня это совершенно не удивляет, а тебя да. это удивляет? Нет, конечно, но вообще комментируй. Нет, мы... я, я могу сказать, что где-то в сентябре прошлого года, когда я был в Атланте, то в это время Amazon выпустил какой-то фильм, я уже не помню, как он называется, ну, в общем, порочащий Трампа. Я написал, естественно, свой отзыв, в котором я подчеркнул, что... Вы пытаетесь использовать свою промарксистскую идею и пытаетесь протолкнуть ее э, своим э, зрителям. Не лучше ли вам поинтересоваться, чем занимаются некоторые женщины-конгрессменши в Сенате, а конкретно Александре аказия Кортес э, и ее приспешники там Пресли и э, э, другие? И э, снять об этом фильм тоже будет довольно интересно, и так же, как и действия президента Байдена. Э, я получил буквально через э, несколько часов сообщение от Амазона, в котором мне сообщили, что мы вашу рецензию поставить не можем. Почему? Ну, естественно, что никто даже не удосужился объяснить. Почему? А потому, да? Да, а потому. А, Но ну, интересно, что в этом фильме показаны а, кадры, которые были сняты а, наблюдательными камерами, установленными mm -hmm. возле этих участков. Во-первых, да, надо еще отметить, что речь идет, прежде только. Речь не идет ни о голосах а, мертвецов не о голосах, которые были подсчитаны в результате измененного алгоритма в машинах подсчитывающих голоса, а только о тех голосах, которые были вброшены в специальные почтовые ящики, поставленные для избирателей. А, значит, люди, которые занимались этим, вот эти мулы, о которых я говорил, перевозчики, они использовали довольно такой э, избитый метод. То есть, во-первых, э, они практически всегда были в капюшонах или каким-то образом э, закрывали себе лицо. Но ну, тогда это вообще было несложно. Маски, если раньше э, войти в банк в маске было просто невозможно, то какое-то время без маски вообще не пускали в банк. И, кроме всего прочего, они также действовали в перчатках, чтобы не оставлять отпечатки, но это уже такая более серьезная предосторожность. Вряд ли кто-то стал бы проверять отпечатки пальцев на бюллетенях, которых, которые голосовали за Байдена. И при этом, опуская бюллетени в в этот почтовый ящик они фотографировали свои руки то есть видимо им нужны были доказательства для того чтобы получить деньги то есть это явно была довольно крупномасштабная операция и довольно хорошо финансируемо. но при этом заметь вот эти люди делали определенные действия которые явно незаконные у нас есть службы да ФБР там и, и, и прочие. У нас ну, достаточно много, да, силовых ведомств в нашей стране. Но никого даже это вот и не интересует, получается, да, ну, было, было. А, ну... ну, получается, <связано> то, -то говоря, да говорят, да, получается, так же, как не интересовало во время погромов, которые проходили по всей да? стране после смерти, <связано> усопшего. Флойда. Зато смотри, что получается. Вот тут совет по дезинформации создается. И вот здесь то, что вот ты сегодня говоришь, и я говорю, и вот наш друг Зацепин говорит, это подпадает под вот то самое, что чем, чем будет заниматься этот совет. А иначе говоря, любые э, выпады и любое обсуждение даже выборов 2020 это э, выглядит как дезинформация ну и соответственно фильм снятый, это тоже чистой воды дезинформация не так ли ну получается так но собственно говоря вообще на самом деле я э, в принципе считаю и судя по всему так оно и продолжается им лучше вообще молчать об этом они не обсуждают этот фильм его просто как в свое время писал Антон Павлович Чехов, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Вот mm -hmm. такой подход, он их спасет. Если на, они начнут говорить о том, что это все фейк, ньюс и так далее, они сами себя поставят в очень глупое положение. Потому что если они не хотят привлекать внимание к этому, так же, как они, собственно говоря, не говорили ничего о лэптопе Хантера Байдена. Вообще ничего, молчали. Молчали. Тот, кто мог, его убирал. И, кстати говоря, именно из-за этого, в общем-то, и стало известно более-менее широкой общественности о том, что вообще существовал какой-то лэптоп. Uh -huh. А, кстати, вот, допустим, хорошо забежим немножко вперед. Предположительно, Конгресс попадает в руки республиканцев. И причем и нижняя и верхняя палата. И вот насколько ты э, можешь верить в то, что вот эти все вещи, о которых мы сегодня упомянули, так или иначе попадут в объектив и будут рассматриваться, и будет что-то инициировано и так далее? А, я думаю, что каким-то образом это будет рассматриваться. Другое дело, какие результаты из этого можно извлечь? Ну, естественно, что сместить президента – это невозможно. Ну, наверное, будут поданы какие-то иски в Верховный суд. Но а, возможно, что вот именно все, что сейчас происходит, а, связано. А, то есть, с одной стороны, я абсолютно уверен, что вот, все, вот эта вот утечка информации из Верховного суда, она, безусловно, связана с выборами. Mm -hmm. Тут у меня нет никаких сомнений. Возможно, это связано также и с этим фильмом, потому что сейчас мы слышим о том, что а, все собираются, то есть демократ, демократическая партия, включая там лидера большинства Шумеры, ну, естественно, тут удивляться не приходится, Нэнси Пелози и прочие, прочие, прочие, те же уже упомянутые в СУЕ <laughs> имена а, конгрессменш, а, они сводятся к тому, что, во-первых, а, перевес... В пользу консерваторов в Верховном суде. Второе, что они используют а, свои а, политические взгляды а, выше своих профессиональных обязанностей, то есть ставят политику выше юриспруденции, чем они должны заниматься и выше закона и конституции, что полностью не соответствует действительности. И таким образом обвиняют не только судей-консерваторов, но, естественно, и всю республиканскую партию, и опять же того же Трампа, который назначил консервативных судей. О том, что эти же консервативные судьи, которых назначил Трамп, в декабре 2020 года отклонили иск губернатора Техаса, об mm -hmm. этом они молчат. Да, ну хорошо, они молчат, мы не молчим, а говорим,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 Возвращаемся в программу Игоря Цесарского. Телефон в студии 847-400-5200. Напомню, в этом сегменте вы можете позвонить и задать вопрос. Кстати, Игорь, у нас уже был звонок. Перезвоните, пожалуйста, 847-400-5200. Есть звонок. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А, уважаемый Игорь, я хотела бы у вас спросить, как можно бороться с утечками из Верховного Суда, если у нас такой там отважный отряд левых судей собрался, особенно с внедрением туда последнего члена, который не знает, что такое женщина, вот и вообще, что она такое есть сама. А во-вторых, я так думаю, что слить мог или утечку сделать сам Робертс, потому что он явно марионетка Обамы, судя по тому, как он утвердил тогда Обамакеа. Вот можно ли как-то это остановить, прекратить, или это уже, как говорится, будет характеристика Верховного Суда навсегда? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Игорь, тебя не видно камеру, пожалуйста. Я не знаю, что у меня произошло. А, вот, все, да. сейчас нормально. А, Давай, а, пожалуйста. Отвлеки. Дело в том, что, во-первых, это новая назначенка Байдена, она еще не вступила в должность и ждет пока а ее председательник уйдет в отставку. Он это должен сделать, по-моему, в течение полугода или что-то такое. По крайней мере, сегодня она не имеет никакого отношения к Верховному суду, хотя уже и назначена судьей. В отношении Робертса я могу сказать, что а, на самом деле возможно, что это Робертс, а возможно, что это кто-то другой. На сегодняшний день это все спекуляции. Кроме всего прочего, я думаю, что... А кроме самих судей, доступ к документам имеют и другие клерки. Там перечислено, и, Игорь, было. Там достаточно много клерков. И причем один из них, если слил, этого уже хватило бы. То есть... Да, то есть, скорее всего, что это вообще идет не от самих судей, а от клерков, собственно говоря. Но клерки, на самом деле, тоже довольно важные должность в суде, и, собственно говоря, из тех клерков, которые были клерков, есть немало судей, которые стали судьями. Это правда. Туда. Хорошо. Ну, да, у нас есть сомнение, что это Робертс может такое сделать, при всем к нему не нетеплом отношении. Окей, у нас есть еще звонок, давайте попробуем принять. Слушаем вас. Вчера мы радостно отметили «Happy Mother's Day», с чем я нашу женщину еще раз поздравляю. Вот, э, на фоне мы живем, переживаем несчастливое э, э, для Америки поликоликное э, время. И я боюсь, что в скором времени наши левые, наших же детей э, заставят, не, заставят нас не называть нас нежно, как мама и папа, а э, будут, мы, они нас будут называть э, Родитель номер один, номер два. Как вы думаете, как, как долго в это время займет? Занято... Не отмеч... будут, не... мы не будем отмечать эти праздники праздники мазарты и еще во второй вопрос у меня насчет нефти и газа вот, э, два года там назад Америка занимала первое место по добыче нефти и газа а сегодня мы уже отстаем в этом плане, потому что демократы не хотят э, заново запустить нашу добычу газа. Не кажется ли вам, что этим самым демократы заботятся о России, и Иране и Венесуэле, которым, у которых они вот и сегодня покупают нефть и газ? Спасибо. Спасибо за вопрос. Игорь, пожалуйста. Ну, в принципе, есть какое-то рациональное зерно в вашем вопросе. Правда, Америка уже не закупает газ, э, нефть у России после, по-моему, двух месяцев войны, наконец-то удалось повлиять на президента. Причем здесь довольно интересный факт, на мой взгляд, что он подвергался давлению со стороны своих соратников. Последний, кто стал требовать от него отказаться от закупок российской нефти – была Нэнси Пелози, которую, в общем-то, никак нельзя отнести в правый лагерь. И, видимо, у Байдена были какие-то другие мотивации, но на самом деле, вне всякого сомнения, закупка нефти у страны, которая ведет военные действия, которая осуждает страна, то есть Соединенные Штаты Америки, и тем не менее продолжает закупать нефть, это, в общем-то, конечно, парадокс. 20 века, и как я уже говорил в одной программе, что на самом деле, если когда-то э, начнутся разбирательства по поводу э, военных э, преступлений и вообще начала этой войны, если таковые будут установлены, то э, те страны, которые финансировали эту войну, должны тоже понести ответ или, по крайней мере, каким-то образом объяснить свою позицию, так же, как это было на Нюнбергском процессе. Один из главных финансистов нацистской Германии и нацистской партии Гитлера непосредственно, банкир Шахт, находился на скамье подсудимых, его оправдали, но, тем не менее, следствие по этому делу велось. Так что, я думаю, здесь вполне закономерно было последовать по пути Нюрнбергского трибунала. Да, ну ты далеко уже зашел. Хорошо, там был первый вопрос. Я коротко отвечу, вот так я отвечу. Еще не вечер, посмотрим. Насчет родителей номер а, один. Да это, родителей, знаешь, да, это давайте поглядим. Не все так еще печально, хотя к этому ведут нас, но есть много сил, которые очень противятся тому. Посмотрим. Ну, я, так я думаю. думаю, что это скорее был такой риторический вопрос ну, я, я понимаю, но тем ну, не но менее На самом деле, ну что говорить Ну будет вместо Мазерсда Я не удивлюсь, в каких-то штатах будет День первого родителя или день второго родителя Другое дело, надо установить, кто первый О, Я вот об этом и подумал, когда у нас синхронная мысль Хорошо, у нас есть звонки, Сереж? Да, пожалуйста, вы в эфире Добрый день, спасибо за вашу передачу да. Вот у меня нескольких вопросов Вот мы рассматриваем Верховный суд рассматривает сейчас По сути дела Этот э, э, кейс, который был извините С 1972 года Связан с оборщиком. Но Меня удивляет что Все таки 50 лет назад что, э, Верховному суду нечем заняться Более серьезными проблемами Которые сейчас есть Рассматривать кейс, который был 50 лет назад mm почему именно они сейчас стали заниматься таким, как говорится, hot subject по поводу этого аборшен, который был в 1972 году. И, по сути дела, сейчас эта проблема, по-моему, это уже высоценность пальца. Каждый штат имеет, допустим, свои законы. Если тебе не нравится, хочется сделать аборшен, пожалуйста, переедь границу в штате, который ценит по расходу делает бесплатно эту процедуру. И это все высоценность пальца. И смотришь сейчас вайланд, который происходит вокруг этих домов, судей, это судей, это вообще ненормально. Но не могли бы вы немного рассказать про этот кейс, который был 72 -го года, и почему на Верховный суд стал им заниматься сейчас, в данный момент, когда у нас проходит ресурс и все остальное, не связано это с политическими какими-то проблемами, которыми они специально этим заняли сейчас. А Спасибо второй большое, вопрос... это хороший вопрос, Игорь, пожалуйста. А второй вопрос можно задать? А да, ну вопрос... да, только быстро если можно. Пожалуйста, второй вопрос. Не могли бы объяснить, почему псаки уходят? С чем это связано, эта рокировка? Они выставили там другую женщину, такую черную, лесбиянку, которая будет заниматься этим всем. В принципе, псаки их устраивают, но почему она уходит? Если бы не могли бы то объяснить тоже. Ну, Спасибо. Хорошо. Спасибо. А, на, на первый вопрос. Во-первых, я хочу напомнить вам, что Духовный суд Соединенных Штатов не всегда занимается такими уже важными вопросами потому что иногда у них просто нет таких вот супер важных вопросов я просто приведу примеры что вы наверное помните что несколько лет назад обсуждался вопрос о, о однополых браках это тоже решалось на уровне верховного суда и о, в принципе говорить о том что что более важно аборты или однополые браки я не берусь судить, у каждого есть свое мнение на этот счет. В отношении того, почему именно сейчас, через 50 лет, вот этот вопрос более, мне кажется, актуальный. И здесь я не исключаю такую возможность, что действительно это было брошено кем-то специально для того, чтобы активизировать вот все эти митинги протеста которые, естественно, идут на руку демократам, они раскручивают эту э, ситуацию. И э, тут я должен согласиться с вами, что э, до сих пор действительно все решалось на уровне штатов. И, собственно говоря, э, весь этот закон 1972 -го года говорил о том, что вопрос о, об абортах должен решаться на федеральном уровне. А теперь это передается полностью в в легислатуру штата. А на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, в 26 штатах аборты запрещены. Ну, естественно, есть исключения, как в любом нормальном обществе, но 26 штатов и раньше, несмотря на федеральные законы об абортах, не разрешали проведение этих абортов. Так что э, я э, не юрист, и я знаю, что в определенных вопросах юридическая казуистика имеет э, очень большое значение. Но здесь, э, как я уже сказал, э, так или иначе, даже если это не было сделано специально, умышленно, для того, чтобы вызвать всю эту войну протестов, э, утечка информации по поводу обсуждения этих вопросов в иконном суде, безусловно, на руку э, демократической партии. А теперь в отношении ПСАКи. Ну, здесь я могу только напомнить о том, что должность пресс-секретаря, в принципе, это должность такая довольно текучая. И у Трампа, если я не ошибаюсь, было шесть или семь пресс-секретарей. Причем, в отличие от упомянутых сегодня мной уже министра обороны и министра юстиции, Uh, и uh, госсекретаря, он их не, уволь... не увольнял, они сами выходили с этой должности, потому что это постоянное общение с прессой, постоянно, в общем, достаточно тяжелая... и ну, стрессовая работа. Стрессовая, общем... стрессовая работа, причем всегда uh, так или иначе, чью бы позицию они не представляли, Всегда находятся люди-оппоненты, которые задают провокационные вопросы. И, в общем-то, на этой должности, как правило, люди не задерживаются долго. Поэтому я не вижу здесь никаких подводных камней. И, и не забудь упомянуть, что это неплохой трамплин для хорошей дальнейшей карьеры. Всегда потому что ну, ты, находясь на этой должности, очень близко сообщаешься с медийной всей братья и не только с ней естественно да и кстати говоря спасибо что напомнил об этом одна из бывших пресс-секретарей Трампа сейчас баллотируется на пост губернатора по моему в штате Аризона и Нет, Трамп... Арканзас Арканзаса да Арканзаса и он с ней встречался и официально поддержал ее на предстоящих выборах в ноябре. Так что это, по-моему, нормальное явление. Мне да. кажется, что всякие даже продержалась там больше, чем ее... Ну, учитывая, что это ее вторая фотка как бы получила, да. то все-таки, да, она довольно долго была, и объектом она была очень часто... Там, изгалялись над ней по ту сторону океана, любили это дело. Но, собственно говоря, и по, и по нашу сторону она очень часто своей ну, позиции, назовем это так, Весьма сомнительный, часто вызывала критику. Ну, критику, естественно, консервативной части общества. Либералов, наверное, она вполне устраивала и устраивает. И потом немаловажным фактором является зарплата. Все-таки государственные служащие получают по сравнению с телеперсоной конечно, мизерную зарплату. Конечно, там миллионы, конечно. там миллионы. сейчас, Сереж, ты видел, что сама даже эта станция, ну, сама, сам телеканал... И вот, точнее, сотрудники в восторге не были. Не, они абсолютно, не да. Они... смешка, что они ее не сильно хотят видеть. Ну, если так рассудить, наверное, тоже жаба задавила. При, при, при, приходит какая-то там непонятная ее вообще возможности в журналистике и прочее. И сразу на такое серьезное место и на такую зарплату. Ничего себе. Вот, как ты считаешь, Игорь? Ну, конечно, это тоже, в общем-то, зависть и э, карьерная лестница вдруг. <социт> <социт> То есть, норма. То <социт> есть, не посчитались с ее э, приближенностью к высочайшей особе. А теперь можно вспомнить о э, высочайшей особе. Что-то мы сегодня о нем ничего. Что нового на фронтах-то белодомовских? Ну, ничего. Ничего. <социт> <социт> <социт> <социт> Или он в, в, в этом, у себя в поместье, в доловере там да, решает вопросы. Ну, собственно говоря, я уже сказал о том, что сегодня заявили о том, что инфляция достигла рекордных э, показателей за последние, самые высокие за последние 40 лет. А цены на бензин растут, цены на дизель увеличились в два раза. А, и, в общем-то, и да, и соответственно, сегодня. Произошло серьезное потрясение на бирже, акции падают и продолжают падать. И все это связано с, с новым процентом, который объявил а, резервный фонд. процентную ставку поменяли, понятно, да. что за этим потянется, но есть и другая интересная вещь. И сейчас с гордостью они заявляют, что безработица на рекордно низких значениях по-прежнему. И даже он переплюнул якобы Трампа в этом вопросе. Что ты скажешь? Ну, то, что он переплюнул, я, честно говоря, не слышал. Но то, что действительно на низком уровне находится, это так. Но а, все дело в том, что несмотря на то, что показатель низкий, а, ощущается по-моему 4 миллиона а, нехватка рабочих мест и собственно говоря в этой ситуации а, я не знаю каким образом вообще они пришли к этому показателю но возможно здесь тоже существует определенный такой а, финт а, потому что а, а, насколько я знаю Безработными считаются люди, которые потеряли работу на действующем предприятии. Если компания закрывается, то люди, которые получают пособие безработицы, учитываются. Если а, они не получают... Я не знаю, здесь вот просто идет очень сложный подсчет. И не, поэтому ну, возможно, я... что, что это соответствует а, только а, такой... А, Относительное э, соотношение по э, сравнению с тем, что есть, так, э, количество э, рабочих мест в Америке и количество безработных на сегодняшний день процент составляет такое число. Но то, что именно благодаря нынешней администрации, э, по-моему, полтора миллиона э, работников потеряли свою работу именно из-за того, что были закрыты а эти нефтепроводы и прочие прииски, приостановлены работы. Я не знаю, считывают их или нет. Ну, это так. Ты знаешь, у меня был интересный разговор некоторое время назад в нашем ТВ-клубе «Континент» с прекрасным экономистом, профессором Юрием Мальцевым. Вот он как раз объяснял ну, по части инфляции, как считается. Вот ты об этом как раз говоришь. В этой э, связи, с, а, а там именно в связи с инфляцией было, то есть там, где мы говорим 6,5, допустим, процентов, а по таким нескольким подсчетам там на все 15 тянет, понимаешь? Так и здесь э, все настолько субъективно. А объективно начинается тогда, когда человек идет в супермаркет или, или заправляться. Вот там чисто объективно он может, если напряжется, вспомнить. А кому не хочется вспоминать, могут картинки пооткрывать где-нибудь на Google, там, пойти и посмотреть, допустим, забить там 20 год, и бензоколонка. И там вы увидите цифры одни. И посмотрите, проезжая по дороге, что сейчас. Вот вам и картина. Ну, да. Так что, конечно, в этом смысле похвастать ему нечем. Поэтому у многих есть действительно предположение. Часто обвиняют нас, что вот вы там конспирологию разводите и так далее. Но ведь эти предположения вполне естественны, что демократам нужно всячески показать позитив перед ноябрем а что еще они могут показать на твой, на твой взгляд ну я бы сказал немножко иначе позитива у них нету показывать им позитива они просто не в состоянии Им нужно показать именно негатив их оппонентов. Нет, но ну, негатив чувствуете, оппонентам понятно. понятно. Они говорят, Трамп до сих пор виноват за то, что сегодня. Но любому здравому... Ведь только Трамп и Путин тоже виноват. Ну и Путин, да? там кто угодно, все виноваты. Неважно, я имею в виду не про то, что действует президент 46 уже в течение этого времени. Так, все на Трампа спихивать, это, ну, только идиот может поверить. В конечном счете, что до сегодняшнего дня Трамп во всем виновен. Ну что я могу сказать? В свое время, по-моему, Ильф и Петров э, дали такой э, лозунг. Они сказали, что существует страна непуганных идиотов. Вот, ну знаешь, в Америке тоже есть немало идиотов, которые верят этому. И э, что здесь? Нет ну я, я понимаю, есть люди, которые до сих пор, предположим, вот когда только «Нью-Йорк Таймс» написала про Хантера Байдена, вот то они первый раз об этом услышали узнали. Потому что вот даже у многих, ну вот есть у нас друзья, хорошие консервативные авторы, ну, вот, великовозрастные дети к ним домой приезжают, и если, не дай бог, включен Fox News, допустим, я уж не говорю, там, News или еще че, все, это, это повод для истерики, скандала, там, и так далее. Ну, естественно, и, собственно говоря, я об этом и сказал, что почему они не обсуждают фильм о потому что лучше сидеть и молчать, как будто этого mm -hmm. вообще не было. Как только они начнут об этом говорить, сразу люди могут начать интересоваться так же, как это получилось с компьютером Хантера Байдена. Теперь вопрос. Вот смотри, Трамп успел назначить довольно большое количество судей, там больше 200 за время своей каденции, так? И вот это, ну, это серьезное достижение, в общем-то, и, и все-таки, наверное... Для республиканской партии. Да, для республиканской, ему, наверное, этих людей каким-то образом, я не знаю, там, ну, рекомендовали их назначить. А теперь смотри, насколько вот э, эти люди могут влиять на какую-то ситуацию в штатном, э, вот, ну, непосредственно в штатах, где они служат и вообще. То есть что-то от них хоть зависит, потому что ощущение, что вот эти все наши рассказы в течение долгого времени, что ничего не происходит, что все вот эти нарушения и так далее нигде не рассматриваются. Да нет, ну ты, ты, я с тобой абсолютно не согласен, потому вот, что, да, что, да, сейчас, что сейчас ведутся а, всякие... А, попытки отменить новые введения новой администрации, нынешней администрации. И многие судьи отменяют эти решения. Прежде всего, это касается миграционной политики, прежде всего, это касается ковидных ограничений, угу. это касается образовательной системы в некоторых штатах. Это удалось сделать, и именно это удалось сделать благодаря этим судям, которые были назначены Трампом. То Правильно, есть... но у меня вопрос же не только о текущем. У меня вопрос все равно возвращается к 2020 году. Извини, там у тебя 20 секунд. Попробуй это отметить. Ну, э, я продолжаю надеяться. Это не, не скоро только кошки родятся, как говорит Это занимает достаточно много времени. И, по крайней мере, есть какие-то сдвиги. Это не только фильм но и конфискация машины, которая была с подозрительным замечена с подозрительным алгоритмом в штате Мичиган. Об этом мы поговорим чуть позже. когда Об этом будет больше информации. Мы поговорим мы уже в другой передаче, в другой раз. А пока спасибо тебе, что был с нами, и добавим, что Надежда-то умирает последней, так что будем надеяться. Всего доброго, господа, до новых встреч.